Так, давайте с вами порисуем. Площадка Денежный рай. Она предназначена для людей, которые только, наверное, пришли в интернет и просто хотят попробовать, есть ли деньги в интернете. Скажу вам, денег в интернете огромное количество. Если у вас есть желание это проверить, заходите на Денежный рай. Вход доступный. На первый стол всего 250 рублей, на второй это уже зарплатный стол, там всего два стола. 500 рублей, и вы можете на ней развиваться, заработать себе на вход уже на другие площадки. А, у нас очень охотно люди идут на площадку Auto Energy Мини». Это автопрограмма «Мини» со входом всего-навсего. 500 рублей, вход открыт там в любой из столов, их всего 5. И главное, что там все полностью управляемое, и можно использовать всевозможные стратегии развития. Об этой площадке мы с вами будем сегодня разговаривать и разбирать ее маркетинг. Следующая площадка – это «Автоэнерджи», это наша автопрограмма со входом 30 тысяч рублей. Она идеально подходит для категории людей, которые действительно в интернет пришли зарабатывать серьезные деньги. Преимущество этой программы в том, что сразу же с первого партнера вы возвращаете 100% денежные средства – то есть, внесли 30 тысяч рублей, пригласили одного партнера, вы денежки свои вернули, дальше двигаетесь уже из заработанных денег в фонде. Это тоже хорошее преимущество. Игра сейфы. Многие люди, наверное, вам говорят, я ни во что не верю, я уже не хочу никого приглашать, у меня нет людей. Пожалуйста, активируйте себе сейфы. Первый сейф стоит 500 рублей, второй 2500 35 тысяч рублей. И не забывайте кликать каждый день на свои сейфы, кроме субботы и воскресенья, и собирать прибыль. То есть это ваш будет пассивный доход без приглашений. Следующая площадка ⁇ Vault Money. Это самая первая площадка нашего фонда. Там 6 столов, вход в первый стол всего одна тысяча рублей. Площадка очень интересная, она управляемая, там также видна вся структура. Очень интересная площадка, а самое главное, работая по ней, вы будете в любом случае переходить на площадку Golden Ring. Это наше золотое кольцо, в которое можно войти сразу же самостоятельно за 20 тысяч рублей. Но не у каждого есть эти 20 тысяч в кармане, который можно вытащить из своего семейного бюджета. Поэтому путь в наше золотое кольцо у вас есть войти через две возможности. Это через World Money, либо через Golden Ring Mini. Когда я привожу презентации, я очень часто говорю, что Golden Ring Mini, наверное, наша все-таки основная программа. Почему я об этом говорю? Потому что не у каждого есть денежные средства зайти сразу на Golden Ring. Через World Money пройти нужно 6 столов. А вот через Golden Ring Mini там есть удвоитель, то есть вы видите себя наверху, вход всего 2000, под вами 2 пустых места. Можно... Идти через удвоитель можно удвоитель и пропустить. У нас очень многие партнеры пропускают удвоитель а, для того, чтобы сократить количество приглашаемых людей. И переходят сразу а, во второй стол, два семиместных стола, и люди попадают уже на золотое кольцо. То есть очень путь короткий. А самое главное, что семиместные столы у нас работают по уникальному способу, где с малым количеством людей они очень быстро закрываются и переходят на золотое кольцо. По пути мы зарабатываем по клеверам. У нас два клевера. В первый клевер вход 300 рублей, а во второй 3000 рублей. И не надо самостоятельно их не активировать, не надо приглашать туда людей. Все, весь доход и все движение будет происходить именно с Golden Ring Mini. Это ваш стабильный будет пассивный доход. Плюс вы перейдете на золотое кольцо. А на золотом кольце... От вас полетят реинвесты. Смотрите, какая закольцовка получается. Опять же, в Мани двигается опять золотое кольцо. Но получается очень круто. И также летят клоны на площадку «Пейдэй». «Пейдэй» uh, у нас ранее была площадка с ежемесячной абонентской оплатой. Сейчас оплату убрали. У нас нет никаких долгов на кабинете. Нет никаких абонентских оплат. То есть даже если человек делал регистрацию в наш фонд и думает, что у него есть там долги, зайдите в свой кабинет. Никаких долгов у вас нет. Вы можете продолжать свою работу в нашем фонде и зарабатывать очень хорошие деньги. Итак, как вы и поняли, что именно через Golden Ring Mini, давайте даже снова порисуем, работая на площадке Golden Ring Mini, вы будете иметь... Доход, смотрите, как по самой площадке Golden Ring, также по золотому кольцу, по клеверу, по другому клеверу, также World Money и площадка Payday. Представьте, 5 дополнительных площадок будут вам давать абсолютно пассивный доход. У нас очень классный маркетинг. А сейчас бы мне все-таки хотелось вам рассказать о площадке Auto Energy Mini. Потому что вход доступный, и вы реально можете зарабатывать на этой площадке и переходить на любую свою площадку по желанию, к примеру, на Golden Ring Mini. Вот рекомендую вам обратить внимание на эту площадку. Итак, смотрите. Опять же, преимущество нашего кабинета в чем еще? составляет то, что на любой буквально площадке нажимаете и вы видите а, такую кнопочку как домой. Когда вы будете переходить с одной площадки на другую, не забывайте нажимать кнопочку домой. Нажимая на кнопочку маркетинг, вы сможете просмотреть видеоролик о площадке и нажать на слово слайд, где вы будете как по карте реально видеть. Все движение всю работу данной площадки, это реально удобно. Не надо скачивать презентацию на рабочий стол. Зашли в личный кабинет, у вас все есть в личном кабинете. Итак, смотрите, еще огромное преимущество. Ведь очень многие люди спрашивают, сколько мне нужно людей. Я хочу с малым количеством людей сразу зарабатывать хорошие деньги. Преимущество данной площадки в том, что вы здесь реально можете активировать любой стол. Хочете, сразу входите в пятый стол за 12 тысяч рублей. Пригласили, вам 12, пригласили, вам 12. То есть все ваше, пожалуйста. Нет 12 тысяч, пожалуйста. Вы можете начать движение с четвертого стола. Кто-то у нас начинает работу с третьего стола по 2000 рублей. То есть получается очень короткий путь до денег. Если вы начнете с 1000 рублей, приглашая первого человека, вы 750 рублей получаете на свой баланс, то есть рисков вообще нету, но все-таки я бы вам рекомендовала именно начинать движение с первого стола. Моя задача вам показать, как можно из маленьких денег делать большие деньги. И у первого стола тоже есть преимущество, потому что как только вы видите себя наверху, и приглашаете первого партнера, у вас вновь открывается дополнительное место в первом же столе. Если вы новичок, вот только пришли строить бизнес, вам очень выгодно позвонить своему спонсору и сказать, вот я сейчас ставлю своего первого человека вашему спонсору, тоже выгодно, чтобы вы как можно быстрее двигались по столам. То есть бизнес, он всегда должен быть взаимовыгодный. И моя вам рекомендация, дружите со своим спонсором и вместе развивайтесь. И получается, спонсор вам поставит бронь в ваше плечо. Вы, приглашая одного человека, встаете сразу же к своему плечу, вот здесь на второе место. И вам достаточно будет второго человека пригласить, то есть всего два и вы переходите по броне спонсора во второй стол. Понимаете, как удобно? Потом в дальнейшем у ваших людей два человека, он к вам, у второго два, он к вам. Вы приглашаете на свой клон и также переходите. То есть у вас идут по системе ваши же реинвесты, ваши клоны. И это очень круто. И ведь это начисление идет в конечном итоге на одно бизнес-место, а у вас первый стол постоянно будет вам давать ваш собственный клон, а вы один раз в систему вложили всего 500 рублей. Понимаете, насколько круто? И неважно, кто к вам придет на второй стол, первый ваш человек, второй, может быть, это вы такой активный, и ваш клон сюда поставите. Может быть вообще человек вам зайдет сразу за 1000 рублей. Есть такие люди, которые говорят, нет, я сразу пойду на 1000 рублей, пожалуйста. Так вот неважно, главное, что место здесь закрылось, вам сразу летит на баланс 750 рублей, а вашему спонсору 250 рублей. Закрывается второе место и третье место. Вот эти два места вам дают по 1000 рублей. Набирается 2000 и вам система тут же активирует, Третий накопительный стол. Давайте посчитаем, сколько же вы получите чистого дохода уже на втором столе. Вниз, под ваших людей, только встает человек на первое место, ваш партнер получит 750 рублей, вы 250. От второго и от третьего тоже по 250. То есть 750 рублей и 750. Полторы тысячи рублей вам дает только второй стол. Далее, третий – это накопительный. Сюда должен стать первый человек, второй, третий. Либо ваш клон, неважно, три места закрылось. Каждое место вам дало по 2000 рублей в накопление для автоматического перехода вам в четвертый стол. На четвертом столе, неважно, кто к вам пришел, первый, второй, ваш клон, главное, первое место закрылось. Вам 3000 рублей Тысяча спонсору, а за 2000 вам идет ваш собственный реинвест по броне спонсора а, в третий стол. Дальше. Второй, третий человек дают вам по 6000 рублей, набирается 12 тысяч. И система вам активирует последний, пятый стол. Дальше. На четвертом столе. Как только под ваших людей встает первый человек, вот под первого стол ваш первый чек 3 получил, вы 1000. И ваш первый пошел человек по вашей броне на ваш же реинвест. Под второго то же самое. Один только встал, ваш второй человек 3 получает, вы 1000. И это второй человек возвращается к вам по вашей броне на ваш реинвест. То есть вашего реинвест закрывают ваши же партнеры своими реинвестами. Это же очень удобно. И как только под третьего встал один человек, вы тоже получили 1000 рублей, и тоже его реинвест пришел к вам. Ваш реинвест закрывается, он слушается вашу бронь. И вы можете помочь первому, второму, третьему, любому, кого пожелаете нужным. И так далее. В пятой столе пришел к вам первый, вам 12, второй 12, третий 12. Одно бизнес-место здесь вам дает на вывод, 39 пятьдесят рублей. Хорошие, серьезные деньги. А следом за вашим местом идут ваши клоны. То есть вы здесь начинаете зарабатывать реально до бесконечности. Вы можете выводить денежные средства, но вы можете перейти и на любые другие программы по собственному желанию. Я бы вам рекомендовала все-таки идти на площадку «Золотое кольцо». Но очень крутой маркетинг. Если вы не желаете вкладывать... 20 тысяч рублей вы можете переходить туда через площадку Vold Money, через Golden Ring Mini, пожалуйста. У вас возможности вообще безграничные. Также вы можете попасть и на площадку автопрограммы. Давайте посмотрим эту площадку. Итак, смотрите, тоже нажимаете на слайд. Кстати, если говорить о данной программе, то сейчас на данный период времени, как видите, а вот у меня встало три лично приглашенных партнера, я ушла на второй стол. То есть здесь еще даже и нету никого, здесь очень мало людей работает. То есть если вы желаете быть наверху, ради бога, пожалуйста, можете активироваться и продвигаться и зарабатывать на этой площадке. А сейчас мы... этой программы. Как видите, это то же самое, что и авто мини. Тот же самый маркетинг, за исключением того, что если в автомине у нас идет с первого человека реинвест в этот же стол, здесь с первого человека денежные средства идут вам на вывод. То есть вы пригласили первого человека, и вы вернули в 100% свои деньги. Дальше двигайтесь по системе уже из заработанных здесь денежных средств. Вход здесь уже 30 тысяч рублей. А доход 2 миллиона 400 тысяч рублей. Вход открыт в любой стол. ты вы на любом этапе можете докупать собственные клоны. Это ваше право. И здесь, на только на втором столе, давайте вот таким образом разберем маркетинг. Обратите внимание, здесь с первого человека 100% вернули. Второй стол. Вот два встала, вы ушли во второй стол. К вам пришел первый человек. Вы заработали 40-20 спонсор. Под вашего человека встал партнер, он получает 40, вы 20. Под второго встает один, он 40 получит, вы 20. По третьего встает один человек, он получает 40, вы 20. То есть получается 60 и 40. 100 тысяч рублей вам приносит только второй стол. Это ваша стопроцентная чистая прибыль. Ну, я считаю, что это круто. Третий стол, он накопительный. Понятно, что встанет первый, второй, третий, набирается 360. Вы переходите в четвертый стол. На четвертом столе считаем вашу чистую прибыль. К вам встал первый человек, вы получаете 20. К нему встает партнер, вы получаете 40 тысяч рублей. Ваш партнер получает 200. Под второго один стол, он 200, вам 40. Под третьего один стол, ему 200, вам 40. Это 120 и плюс 200. 320 тысяч вам дает только четвертый стол. На пятом столе 720 ваши. 720, 720. Согласитесь, деньги очень большие, и я считаю, что это очень круто зарабатывать их на данной программе. И если посмотреть на этот слайд, то вы сами должны понимать, что у, у многих наших партнеров, у многих у вас знакомых людей кредиты, ипотеки, машину хочется, квартиру хочется, детям помочь хочется, много нам чего хочется. Но как вы думаете, что легче всю жизнь оплачивать кредиты и ипотеку, либо пройти и заработать на нашей автопрограмме. Это всего пять столов. Вдумайтесь и хоть раз придите к правильному решению. Развивайтесь, зарабатывайте, используйте эту возможность. Не проходите мимо денег. Позвольте себе быть свободно финансово. Позвольте быть себе счастливыми. А я же сейчас перейду на следующую площадку и хочу вам показать, как же можно перейти на наше золотое кольцо. Хотя давайте с вами сначала разберем, что же это вообще за золотое кольцо и что же я о нем все говорю, договорю. Да Итак, маркетинг, слайд. Итак, сейчас мы сделаем покрупнее наш слайд и порисуем. Вот наше золотое кольцо. Обратите внимание на то, что здесь всего два рабочих стола. Третий полностью зарплатный. Как вы думаете, много ли надо здесь людей? Давайте с вами немного посчитаем. Итак, смотрите, вы можете перейти на эту площадку. С площадки «Волтмани» начать движение – с одной тысячи рублей, либо по стратегиям, там тоже можно использовать разные стратегии. А можно зайти через Golden Ring Mini. Основная масса людей там входит на 4000 рублей. Есть возможность через удвоитель 2, но очень мало людей выбирают этот путь. В основном входят на 4000 тысячи рублей. Здесь же 20 тысяч вход. У нас открыт вход в любую площадку и в любой стол. И вы будете видеть себя здесь наверху, а под вами 6 пустых мест. А теперь обратите внимание, к вам приходит первый человек, который вставит ваше плечо. Вы сами ставите бронь и управляете своим бизнесом из своего кабинета. Ваш первый тоже приглашает своего человека, это его личник. А у вас от первого партнера в нижнем ряду идет реинвест. И реинвесты у нас идут в каждом столе в этот же. То есть, если на первом блоке реинвест, он идет в первый. Если на втором, то реинвест будет во второй стол. Если в третьем, то он будет в третьем. Вот, с первого места. Спонсору позвонили, он вам бронь поставил. И это вы сюда встали. Понимаете, у вас два человека в команде. Три места в матрице закрылось. А сейчас ваш первый, либо ваш второй человек. В ней ставят человека, а вы из своего кабинета, вот своему единственному первому партнеру, поставили бронь к нему в плечо. Вам спонсор, вам поставил, вы своему человеку. У вас всего три человека в команде, вы получили 20 тысяч. Следующего, своего второго личника, вот разбейтесь, но ну, найдите, и поставьте вот сюда, на это место. И он поставит своего. А вы опять спонсору позвонили, и вы опять сюда встали. Понимаете, что вы здесь в купили купили всего одно место, либо перешли с другой площадки. А ваши места за счет реинвестов в этот же стол, они размножаются, и также размножаются места ваших партнеров. И получается, людей мало, денег много, отработало ваше место, закрылось, ушло в следующий стол, а у вас следующее в работе. Вниз стал человек, а вы бронь своему второму человеку. То есть сейчас в вашей команде всего 6 человек. Посмотрите, сколько внизу уже стоит. Ваше второе место опять получает 20. Вы постоянно будете крутиться и зарабатывать двадцатки В первом столе, во втором столе, тоже в каждом столе у нас зарплата. И здесь ваш реинвест, ваш реинвест, вашего партнера. И таким образом меньшим количеством людей вы будете продвигаться по столам зарабатывать хорошие деньги на втором столе тоже 20 на вывод, с первого места реинвест а 20 накопления следующий человек 40 и 40 накопления 100 тысяч для перехода в последний заключительный стол шикарнейшая программа где вы уже начинаете зарабатывать те же самые с вашими реинвестами тоже будет э, ренвест, и мало количество людей вам будут давать хорошие доходы. С первого человека, видите, реинвест Как только вниз сюда встал, вы бронь поставите вот сюда своему человеку. 80 тысяч вам на вывод. А вот 20, они распределятся на 10 клонов на площадку «Волтмани» в первый стол. Представляете, какое там будет движение? Сразу 10 мест. Один клон сразу в четвертый стол, а 50 на площадку Payday. Это очень будет круто. Следующий вам 100 и 100. Отработало место, а у вас следующее есть. То есть вы здесь реально будете всегда при деньгах. Каждый стол вам дает доход. Крутитесь, не ленитесь, и зарабатывайте до бесконечности. А сейчас мы с вами посмотрим, как же можно сюда зайти, через какую площадку. Давайте сначала посмотрим Golden Ring Mini. Итак, Golden Ring Mini. Нажимаем, нажимаем на «Маркетинг», нажимаем слово «Слайд», делаем его немножко побольше и смотрите, о чем я и говорила. Здесь всего-навсего два стола. Первый блок и второй. А это удвоитель со входом «2000 рублей». Если вы зашли на удвоитель, вам нужно два человека, заработали 4, и вы ушли во второй стол, то есть первый блок. Можно не заходить на удвоитель, а сразу входить э, в первый блок. То есть пройти два семиместных стола. Здесь тот же самый работает идет, как и в золотом кольце. И вы очень быстро перейдете на золотое кольцо. Вот смотрите, первый человек стал к вам в плечо. Он ставит свои, своего партнера, а от вас уже идет реинвест. Это вы сюда встаете. Дальше. Первый либо второй вниз ставит, а вы из своего кабинета опять то же самое делаете. Первому человеку бронь. Это же он возвращается в свое плечо, и вы получаете 3700 на вывод. А 300 вот они-то идут на клевер мини. Вам туда не надо ни людей звать, ни активировать. Все происходит само, автоматически. Вы просто сейчас будете получать доходы по клеверу на пассиве. По 100 рублей, но приятно. Дальше, второго личника вот сюда поставьте. Вот постарайтесь, чтобы он пригласил вот сюда человека. И вы опять встаете. Понимаете, у вас реально здесь быстро происходит закрытие, и вы уже переходите на второй блок. На втором блоке движение то же самое. Первый пришел, вот сюда переходит, либо его личник, либо вы ставите бронь, следующий человек кстати, неважно. Главное, вот сюда упал, а от вас опять реинвест. Дальше вниз человек стал первый встает вот сюда. Здесь вы получаете одну тысячу рублей на вывод. Многие спрашивают, ну почему же во второй блоке такая маленький доход? Доход не маленький, реально не маленький. Потому что здесь вам за 3000 активируется клевер. И вы будете уже за каждого человека до третьего уровня в глубине уже получать на пассиве по 1000 рублей за человека. А это уже плюс. А также 4-то они в накоплении идут. Ведь задача второго блока, чтобы вы здесь заработали 20 тысяч рублей для перехода на золотое кольцо. И еще преимущество. Вы ушли на золотое кольцо, следом за вами пойдут. Не только ваши партнеры и ваша структура, но и ваши следующие клоны и клоны ваших партнеров. Они вас будут двигать на золотом кольце. Вот что круто. Понимаете? Это очень хороший маркетинг, это очень шикарные площадки. А сейчас бы мне хотелось вам показать площадку World Money, Ведь через нее тоже можно попасть. На площадку золотое кольцо обратите внимание здесь можно работать по разным стратегиям можно зайти за тысячу рублей можно войти на первый и второй стол это очень выгодно можно зайти на первый и четвертый стол сумма входа всего Шесть тысяч рублей. Давайте вот сейчас просто разберем вот данную стратегию. Просто она очень шикарна на самом деле. Итак, смотрите, вы купили себе первый четвертый стол и также пригласили человека один. Вот у вас человек. Вы приглашаете также второго человека. И у вас одновременно закрывается и первый и четвертый стол от двух людей. Вы ушли и во второй, и пятый. Третьего человека вы можете пригласить. Можете купить собственный клон. Это тоже можно. Денежки вам на баланс упадут. То есть у вас вновь откроется и первый, и четвертый стол. И вы дальше можете работать на свой клон. Толкать. Это выгодно очень. Дальше, смотрите, второй и пятый накопительный. Сюда должен прийти первый человек, второй человек и третий человек. Все, вы ушли в третий стол и одновременно вы же ушли в шестой стол. И как только к вам приходит первый человек, вы получаете сразу 10 тысяч на вывод. У вас открывается программа «Золотое кольцо за 20 тысяч». И на третьем столе вы тоже зарабатываете 3000. То есть вы получили одновременно 13 тысяч рублей, вы ушли в золотое кольцо и плюс у вас пошли и реинвесты. И в первый и в второй стол. Это ваши дополнительные места. Реинвестами здесь вы сами управляете. Куда хотите их, туда и расставляете. Дальше вы можете людей уже приглашать под свои реинвесты, также продвигать их по системе и зарабатывать здесь до бесконечности. А как приходит к вам второй человек, вы одновременно зарабатываете 36 тысяч рублей. людей это мало, а деньги серьезные. А как только к вам пришел третий человек, вы получаете на вывод и 1, 31 тысячу рублей. А за 5 тысяч... У вас идет реинвест в четвертый стол, и вы опять же имеете и здесь реинвест в четвертом столе. Ну, крутая на самом деле тоже площадка. И вы можете здесь работать до бесконечности, зарабатывать, и также будете и в золотом кольце. Понимаете, преимущество нашего маркетинга в том, что вы здесь реально, когда разберетесь... А во всем маркетинге и будете поступать последовательно, вы будете зарабатывать с одними и теми же людьми на всех площадках фонда.